Еще один объект, оформленный фасадным декором из армированного полистирола нашего производства. Колонны главного входа в дом декорированы бассажами. Также обрамление проема дополняют карниз, молдинги и кронштейны. Подкровельный карниз опоясывает периметр всего дома. Все прямоугольные окна на фасаде оформлены в едином стиле. Вверху проема сандрик, остальные три стороны обрамлены молдингом. Плавный переход от этих двух элементов осуществляется при помощи кронштейнов. Токольный молдинг и бассажи лаконично отделяют на фасаде два вида отделки – декоративный камень и штукатурку. Обратите внимание, что все подоконники и сандрики на окнах, а также цокольный молдинг накрыты металлическими отливами. Отливы устанавливаются на все декоративные элементы, толщина которых превышает 10 сантиметров. Это делается для того, чтобы во время дождя ваш декор и фасад оставались чистыми. Заказать расчет фасадного декора, его изготовление и монтаж вы можете на нашем сайте. Джим декор точка ру или в любом из салонов Джим декор.